Уровень личности подразумевает, что что-то вы сделали уже совместное. Это первый момент. Второй момент: вы столкнулись с разными мнениями и смогли в отношениях удержаться, смогли договориться, проясниться, найти компромисс вы показали э, не только позитивную свою какую-то роль, но и другие роли, и тоже смогли в отношениях удержаться. Э, То есть, э, вот я убежден, вот если вот три этих момента вы прожили в отношениях, вот это можно сказать, у вас уже начались отношения. Вот. Секс вот ни при чем, можно без секса спокойно это сделать. Вот. Я вас уверяю, если вы э, попробуете в качестве эксперимента хотя бы встретиться раз в 10 без секса, вы очень много узнаете о человеке, узнаете о себе какие-то новые грани. Mm -hmm. Да, и э, ну, будет понятно вообще, вы совместимы или нет. Потому что секс э, за, закрывает... Ясность закрывает вообще адекватный взгляд. Из-за этой энергии сносит, грубо говоря, башню, разум отключается. Ну и вы вот впадаете в такую как бы эйфорию, в идеализацию, в привязанность, в зависимость от удовольствия. Что непонятно? Три, три критерия я обозначил. Вы решили совместно э, поставили цель, какую-то и сделали ее. Например, договорились совместно приготовить борщ. Он принес продукты, ты заварила суп. Вот, или там поклеить обои. Подожди, поход в кино это развлечение. Это это, это не совместная работа. Вам не нужно напрягаться. Вы пришли и расслабились и втыкаете. Что-то сделать, создать вдвоем. Слепили снеговика, поклеили обои, сделали уборку, приготовили еду. Вот. То есть э, это как тест вообще на э, э, э, э, дееспособность пары. Потому что большинство тестирует уже после секса и после э, замужества это. И удивляется, а что же это, кто у тебя такой со мной вообще? Или кто это такая? Лучше это протестировать э, заранее. Дальше. У вас возникла разность мнений. Вот он говорит, не знаю, там, рога, а ты говоришь копы. Вот. И вот как вы дойдете до компромисса и договоритесь, что вообще-то это хвост. Совместная цель, э, совместная деятельность и конфликт, э, который решен конфликт. Не так, что вы расстались, во все, как бы, на этом. Ну, это такие примерные критерии. Вот.